Всем привет, с вами Макс Риск Это игра Брау Старс Новый боец на Нани уже в игре Круто, нажимаем вперед Куда нас перекидывать. смотрите 209, это много, эээ, чего так много Помните, прошлый видеоролик Ссылочка будет в описании В общем, это конечно круто Сейчас я вам покажу, что было У нас На что мы можем копить, еще новые скины Скины, да вообще что-то они крутят, крутят. Так, собираем дополнительные. Кстати, уже убрали горячую зону. Я думаю, почему ее убрали? Что-то случилось. Ну, в общем, они уже есть. Так что вместе, вместе с вами будем открывать сундучки потихонечку. Итак, пошел мега ящик. Потом будем играть, играть игры, да? Э, вот, что прям собрать больше, больше сундучков. Давайте-ка, мега ящик. Так, перед началом ролика. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И у вас выпадет то, что у меня прямо сейчас на мегаящике. Я вам обещаю, то, что вам выпадет, прямо сейчас. Лайк, подписка на мой YouTube-канал в описании есть. В общем, друзья, как-то все прервалось. Вау, 6, 6 предметов. Давайте-ка, вместе с вами откроем сундучок. И то, что вот тут выпадет, именно вам в руки принесется. Так, так, так, так, так, ждем этот момент. Ждем. 4 четыре 4 остается. Так. Пока что очки, очки силы. Окей. Так, сейчас будет что-то светиться, смотрите. Светится? Неужели у меня будет Нани? Блин, гаджет. Эй, ты что делаешь со мной? Блин, я думаю, это будет Нани. Но оказывается, это гаджет. Блин. Ну, блин, напишите в комментариях, что у вас тоже выпало. Если вы собирали вместе со мной, то можете тоже написать так, что у нас тут по квестам. Пройти уровень с боссом. Не хочу. Выиграй... Бой с 10 в режиме захват кристалла. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ сколько там дают? 500. А какая карта, кстати? Так, карта очень хорошая. Джин, джин подходит. Джин, ну, давайте-ка, джина нанеси урона. Давайте-ка, джин. Блин, друзья, я, конечно, в шоке. Я думаю, она сейчас будет так радоваться. Ну, не что-то не выпало. Сейчас посмотрим, на что я способен и чем. Давайте-ка. Так, вот. Мне что, реально лгает, а? А тут нет Нани еще. Тут еще нет Нани. Окей. Если будут Нани, то будут, конечно, же, в шок. Так, так. Хопа-на, делаем, хопа-на, хопа-на. на, хопа на. Хо делаем. Блин, я случайно нажал не туда, вот. Вот и не туда, вот. Так, так, так. Так, так, так. Блин, конечно, безумие. Давайте, наша тиммейтская команда, тащите! я вас верю. А мне бы хп, а? Поком. ты хоть думаешь, по хпшке мне было дали? Бый, вот и все. блин. Что-то у нас тут не так. Это явно знак. Так, так. Так. Ух ты, внезапно атака. Блин, друзья, я не пойму, эта команда просто не умеет играть. Ну просто шо, как так? Ну блин, ну как-то можно промахнуться еще. Хована, хована. Пока. Ну в общем, понятно все. Как вам такое удивление? Я думаю, это Буднани, но оказывается, тоже нет. Так, уже 10. Но вроде бы сейчас они выиграют. Если мы постараемся, то, возможно, мы выиграем. Ну, в общем, да, мы проиграли. Всем, спасибо за просмотр. будет был короткий видеоролик. Вроде бы, я думаю, вам понравился. Всем удачи. Всем пока. Следующий видеоролик в описании. Прошлый видеоролик тоже. Пока.